Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Что скажу вам? Опять новые песни. Песни о весне. Песни о моем прошлом также будут исполнены. В общем, я вас порадую. Опять, друзья, новыми песнями, как всегда. Итак, в полетели! Видал весной, как таяли сугробы, И как раскрепощалась от снегов земля. Так происходит год от года у природы, Когда приходит настоящая весна. Сугробы таяли и оседав темнели. Повсюду растекались по с ручьи. Смотрел на птин, что возвращались, к нам летели. Все возвращалось на круги опять свои. По лесу, и парень с ней, ручейки. Как будто вырвались от счастья на свободу, А за окромом стигят с ней. И подкрепиться бы обратный путь в дорогу И жарив по лицаме струились ручники Как будто вырвались от счастья на свободу А законом тебя с ними И подкрепиться в обратный путь в дорогу Василий Пес довольный на земле сидел и наблюдал со мной, как ручки бежали, А солнце Вася от блаженства душу грел, А что ему всегда накормлен без печали. Текущий с прилетом чайк уходил, Река, какая из льда, освободилась, Я Бога за весну с душой благодарил. Что, наконец, теплом опять все разрешилось. Бежали по весне, струились ручейки, Как будто вырвались от счастья на свободу, А за окном сидят на снеги. И поклепился бы в обратный путь дорогу, Бежали по весне, струились ручейки, как будто вырвались от счастья на свободу, А за окном сидят на грозни И, и подкрепились от барана по дорогу.